Всем привет, от ресторан Космос и наш довольный гость. Привет. Что Мы вы заказывали? в этот ресторан заказали мясное блюдо, нас еще угостили самогоночкой по рюмочке. Все было вкусно и прекрасно, спасибо. Отлично, рада слышать. Приходите еще к нам. Хорошо. Всего доброго вам, хорошего ну, отдыха, пока-пока. Да. Всем привет, от ресторан Космос и наш довольный гость. Скажите, пожалуйста, что вы заказывали? Я хочу представиться, мы приехали из Екатеринбурга в такую дальнюю, и э, я заказал суп «Том Янг», да, я заказывал ее уже в нескольких ресторанах, но здесь было просто восхитительно. Несколько я просто, вариантов, скажи, Да, я несколько, да, очень прекрасно. А жена у меня пробовала рыбу, Дорада. Дорадо, да рада, да, она вкусно, тоже в восторге, Верка да, да, да, вкусного. и поэтому мы решили еще придем. -то. Все, отлично, ребят, рада слышать. Да, да, да, да. Все, спасибо, хорошего отдыха, счастливо, до свидания. Всем привет, это ресторан Космос и наши довольные гости, ребят. Скажите, что вы заказывали? Все отлично. Пиво фруктовое супер. Советую попробовать. Вообще бундеческое. Никогда не пробовал. первый раз попробовала, очень понравилось. Заходите, пробуйте, советую. Спасибо, ребят, ждем вас снова. Хорошего вам отдыха. Давайте Спасибо. счастливо. Пока-пока. Всем привет! Это ресторан Космос и наши довольные гости. Скажите, что вы заказали? Заказ он самый приватный вид в Спасибо большое. Все, Спасибо вам. Ждем вас снова. Хорошего вечера. Приходите еще к нам. Всем привет. Это ресторан Космос. И наши маленькие довольны гости. Привет. Скажи, что ты сказала? Мне понравилось. Клинчики, картошки и мегарки. Вкусно, все, прям очень, все, <смех> спасибо. Вам спасибо, приходите Ой. еще. Давайте, пока-пока. Счастливы, пока, ребят. Пока. Всем привет, это ресторан Космос и наши довольные гости. Итак, привет, ребят, чего вы заказали? Все круто. Очень сет, сет морской с этой мясной рыба очень вкусная рыба взяли водку рекламировать сказали не надо но водка очень такая крутая здесь для кашки много вариантов и еще много всего все не перетислилит есть такая команда дружная общительная всегда помогают эти ребята я рекламирую, я не рекламирую, я просто вас всех зову в кафе, ресторан, как будете называть это? Ресторан. ресторан. КОСМОС! Спасибо, ребят, будем рады видеть вас снова, счастливо, хорошего отдыха. Давай. Всем привет, это ресторан КОСМОС и наши довольные гости. Ребят, что заказывали? Все будут гости из России, микс называется МОРСКОЙ, очень вкусный, просто офицерный, пиво дешевое. Работка, разнообразие, большое, недорого, и все очень замечательно. Спасибо большое. Заказывала рыбу, Коби, снайпер? Коби, большая ага. порция, мягкая, такая вкусная мягкая рыбка, половинку съела, хватило, половина дала мужу. No, no. No. Наелась вкусно, пиво сайкон дешевое разнообразие настояк, плюс еще Красивый. надали презенты. Самогонку какую-то налили, причем да, да. очень вкусную. Выпилась не как самогонка, а какой-то вкусный напиток. В общем, мы довольны. Спасибо, ребят, всего доброго вам. Давайте походите еще к нам. Будем рады видеть. Ребят, всем привет, это ресторан Космос и наши довольные гости. Ребят, скажите, что вы заказывали? Я заказывала рыбу Дори. Муж заказывала рыба Коби. Очень вкусная. Очень вкусный салат из морепродуктов, Все очень обслуживание хорошее. Нам очень понравилось. Мы сидели на свежем воздухе, смотрели на дождь. Дождь кончился и ее покушали. Спасибо вам, ребят. Давайте хорошим отдыхом. Всего доброго. Приходите еще. Давайте пока-пока. Пока-пока. Всем привет, от ресторан Космос и наши довольные гости. Ребят, скажите, что вы заказали? Красного снайпера. Очень давно хотел попробовать, потому что сам подводный охотник, но не было возможности стрелять. Бля, рыбка рекомендую. Мне очень понравилось. Заказывали картошку и в ней мефир запеченые морепродукты тоже. Все да, это очень классное блюдо у нас. Спасибо, ребят, всего доброго, да. хорошего отдыха. Пока-пока. Всем привет, от ресторан Космос и вот наши довольные гости. Итак, ребят, скажите, что вы заказали? Мы заказали микс рыбный, и микс неслой. Все и казалось. Все было круто. Все оказалось вкусным. Все оказалось вкусным. Реально съедобным. Завтра покажем. Все было действительно. Ну, реально. Реально вкусно. Спасибо, ребят, большое. Приходите еще, будем рады видеть. Спасибо. Еще к вам. Заходите, конечно, будем рады. Спасибо. всего, -всего доброго вам. Итак, привет, ребят, ресторан Космос. И вот отзыв от наших гостей. Привет, ребят. Второй год у нас туда ходим. Атмосфера идеальная. Фобо зачетный. Яичница тоже зачетная. Рекомендую всем. А что вы заказывали, ребят? Ну, ну, мы мы заказываем Фобо яичницу. Ну, такие, салаты с Спасибо. Спасибо вам большое, ребята. Давайте. Хорошего отдыха. Пока, Пойдем. счастливо. Приходите. Конечно. Всем привет, это ресторан Космос. И наши довольные гости. Что, ребят, скажете? Что заказывали? Понравилось? Вам понравилось? Покажите вытаскивать. Покажите вытаскивать. Покажите вытаскивать. вообще клево. Все вкусно, быстро. Кодиционер, все как надо. Музыка, релакс. Всем понравится. Интернет работает. Приходите, не пожалеете. Все, спасибо, ребят, большое. Давайте ждем вас снова гость. Привет, это ресторан «Космос» и наши довольные гости. Что вы заказывали, ребят, скажите? Мы заказывали. микс и пиво Отлично, спасибо большое. Ждем снова вас. Все А, все попробовали? Отлично. Крут. Даже детская каша детскую вставать? кашу еще даже с взяли. Отлично, ребят, ждем вас снова Спасибо Всем привет, это ресторан Космос И наши довольные гости Ребят, скажите, что вы сказали отлично, Мы с Красноярска Покушали отлично Ребята, вот которые снимают Вообще, вообще классные пацаны Из Комсомольска на Амуре А с Казани, да? Да, я с Казани Мы с, сами сибиряки Лобстеры, молстеры. Ну, ребят, приезжайте в космос. Вообще нормально. Бля. И по деньгам нормально, в принципе. У нормально. меня уже слов нет, он все сказал. Мы да. с Сосновоборска вообще. Ну, Сосновоборск никому не понятно, А вот бы знает, такое. что мы с Сосновоборска, это Красноярск не Нет, это понятно для всех. Да, Красноярск ну, понятие. Ну да, да конечно. Да. это как бы... Это... Э как называется? Спальный район, блядь, Понял вас, хорошо. Покерей, О! Да, мы запикаем, друзья, от, ничего извините, страшного. Извините, все, запикаем. все было очень Ладно. Все нормально, друг. Да. Все классно. Спасибо, ребят вам. Приходите еще к нам. Всего доброго, хорошего и отдыха. Идет. Давайте, пока. Счастливого вам. Нам понравилось. Что? Да, особенно шутка бряд, крокодил и что бы еще есть? Декабрачка да Заходите реально, все вкусно, все свежее, хорошая выпивка, хорошая недавно. <решит> все, спасибо. Итак, всем привет, это ресторан Космос и отзыв от наших довольных клиентов. Скажите, что вы заказали? Мы сегодня кушали. Я заказывала рыбу в кофе, заказывала кофе я ела флоу, тоже очень вкусно спасибо большое спасибо вам, девчат приходите еще к нам, будем вас ждать до свидания итак, привет всем это ресторан Космос и видеоотзыв от наших довольных клиентов всем привет кушали здесь не один раз все вкусно, заказывали рыбку заказывали стейк из свинины Ребенку очень нравятся котлетки. Наверное, самые вкусные в Соли Были много где. Нигде ему не нравилось. Здесь самые вкусные котлетки, пюрешка. Спасибо большое. Ну, а И спасибо, спасибо, вам спасибо, ребят. Давайте приходить. Всего попадаю. доброго. Мягкой посадки.